Здравствуйте, я Некрасов Анатолий, писатель, психолог, прожил уже достаточно большую жизнь. Вопрос исполнения желаний, который сейчас очень активно муссируется, он для меня, в общем-то, понятен со многих сторон. За свою 70-летнюю с лишним историю я много чего получал в подарок, много желаний исполнялось, многие не исполнялись и поэтому я в этой теме достаточно большой профессионал. Хочу поделиться с вами своим опытом, потому что такой опыт позволил мне в дальнейшем уже избежать ошибок, которые были в молодости, и дальше получать от жизни именно то, что я хочу, практически с 99% в десятку. И что я могу вам сказать, друзья, по поводу исполнения желаний. Дело в первое. Дело в том, что Вселенная всегда нацелена на человека, любит человека, и все его желания она хочет исполнять. Но сам человек сам себе создает проблемы, и поэтому многое не получается. Есть даже мудрость, которая тысячи лет, говорящая о том, что как мы думаем, так мы и живем. То есть, следовательно, все наши мысли, все думы, все наши желания, которые есть у нас в сознании, они реализуются. Но вот что у нас в сознании? Что у нас задумано? Вот здесь вот зачастую вопрос. И если вы хотите сказать, я знаю, что у меня сознание, я знаю, о чем я думаю, я знаю себя, ну, не спешите, можете заблуждаться. Дело в том, что есть такое понятие, может быть, слышали, сокровенное желание. Вот сокровенные желания исполняются действительно всегда и в точку. А вот несокровенные желания, а просто желания, а просто хочу, они или не исполняются, или исполняются коряво, или совершенно не так, как вы хотите. Что же это то, что у тебя идет от твоей сути, от твоей души, что действительно тебе нужно в данный момент? И это знает каждая клеточка твоего тела, это знает твоя душа. Ум может не знать этого. У ума могут быть другие интересы. Но вот это сокровенное, то есть идущее от сути, оно обязательно и реализовывается. На эту тему много примеров. Даже есть такой пример, известный в фильме. Тарковский поставил фильм «Сталкер». И там такой эпизод. Там нужно было пройти через серьезные проблемы, даже через опасности, прийти в комнату исполнения желаний. Загадать в этой комнате испол... э, свое желание, оно обязательно сбывалось. И вот люди шли туда, в эту комнату, преодолевая опасности, там смертельные опасности. Попадали, закадывали желание и выходили с таким результатом. И вот один человек целенаправленно шел в эту комнату исполнения желаний для того, чтобы спасти брата от серьезной проблемы. У него болезнь, и он умирал. И он хотел его спасти, и он прошел все испытания, дошел до этой комнаты исполнения желаний, высказал желание спасти брата, вышел удовлетворенный. Когда пришел домой, он стал богатым человеком, а брат умер. То есть, оказывается, сокровенное желание у него было быть богатым. И вот такая оказия, она зачастую многих и подводит. Просит он одно, а реализуется то, что у него действительно сокровенно, то, что у него идет в сути, то, что у него на подсознании, нужно выстраивать всю свою жизнь в максимально позитивном, любящем, уважительном состоянии. Тогда шансов того, что ваше сокровенное желание будет совпадать с вашими мыслями, будет взрастать. То есть ваше позитивное мышление, доброе отношение к людям, к миру, с любовью, оно действительно доходит, как правило, до сути. Оно приближает вас к сокровенности. И тогда желание исполняется. Второй момент, очень важный. Зачастую мы желаем какие-то конкретные вещи. Мы желаем машину, такую-то квартиру там, или что-то. Да, это может реализоваться. Но даже если вы получите это, это не говорит о том, что... Это самое лучшее для вас. Это вы своим желанием утвердили такое вот желание, и оно реализовалось. А у мира для вас был подарок более дорогой. Например, женщина захотела поехать в определенную страну. Она много мечтала об этом, думала, читала путеводитель, там прочее, все, чтобы подготовиться. То есть визуализировала в своем сознании эту страну уже основательно, да, она поехала в эту страну, но все складывалось не так красочно, как она предполагала. Все разворачивались события достаточно серьезным образом, даже она заболела. В конце концов, в этой поездке были сложности другого порядка. То есть в чем проблема? А проблема в том, что надо визуализировать не страну, а визуализировать Ту радость, то состояние, которое вы получите от посещения какой-то страны. Потому что страна может быть оказаться даже другой, более высокого качества, более высокой какой-то культуры и так далее, более интересная, чем вы даже предполагаете. То есть вот эта кон часто конкретика, которую ставят в своих желаниях и мечтах люди, она сбивает более высокие достижения, и человек получает гораздо меньше того, чего он мог бы. Получить. Я знаю, что вот существует много даже программ, таких э, тренингов, на которых люди заполняют дневники желаний, все прописывают детально. Да довольно высокий процент сбывается. Но сбывается, уважаемые друзья, если так глубоко посмотреть, сбывается не совсем то, что мог бы иметь человек. Он своей конкретикой ограничивает возможности мира, и мир не может ему дать гораздо больше того, чем он установил. И поэтому может оказаться не так квартира, а может ему дом в это время нужен уже, а может быть вообще в другом месте надо жить. Но здесь очень много всего. Или вот, например, женщина, я хочу родить ребенка. И вот это. Желание, она его всячески эмусирует. Там. Ребенок может родиться, но будет ли он здоровым? Хорошо, надо добавить что буду иметь хорошего, здорового ребенка. Но и этого мало. А отношения в семье могут испортиться. Или дальнейшая жизнь, судьба ребенка будет не очень хорошей. Поэтому нужно говорить не о том, что... Я хочу родить ребенок, а я хочу иметь прекрасные отношения со своим мужем. Я раскрываюсь как женщина, он как мужчина. В нашем любящем пространстве рождается здоровый, и счастливый ребенок, который дальше идет по жизни счастливо. Понимаете, то есть... Такие общие постановки, они более эффективны, они срабатывают, и мир на них реагирует гораздо лучше. И так во всем. Ошибочным является также то, что люди постоянно думают об этом, как одна женщина говорит, я прописывала каждое утро эту аффирмацию, я вот это желание прописывала, прописывала, прописывала, и оно не реализовалось. Нужно уметь отпускать свои желания, не давать им быть главными, в вашей жизни то, что для вот той женщины, которая прописывала это желание, это желание было не главным. Она его сделала главным, и у нее реализовалось главное для нее желание, о котором даже не думала. А вот то, которое она желала, не реализовалось. Пусть порадуется тому, что реализовалось ее главное желание, а то могло вообще ничего не реализоваться. И такое бывает, то, что человек может изнасиловать мир своим желанием которое ему вообще-то на самом деле не нужно, которое не является сокровенным. Поэтому вот кроме, конечно же, самих желаний, сокровенного желания, просто иметь сокровенное желание и лежать на печи и ждать, когда по щучьему явлению, по моему хотению что-то произойдет, можно. Если это сокровенное желание, оно когда-нибудь произойдет. Но Лучше, если вы что-то будете делать во исполнении это, этих желаний. Если вы делать будете какие-то конкретные шаги, какие-то конкретные действия, подкреплять силу мыслей своей, силу своих желаний еще силой тела, силой своих действий, силой своего труда. И тогда эти желания будут исполняться, конечно, гораздо быстрее и гораздо качественнее. Так что, друзья, при определенном состоянии сознания, Любви, уважения к людям, к миру, к себе самому. Ну, зачем тебе это исполнение этого желания? Ты вот лежал-лежал, не любя себя, потом захотел что-то для себя сделать. Ты живи именно так, любя и уважая, и ценя себя. Повышай свою самоценность, повышай свои желания все более и более. Нужно обязательно благодарить за исполнение желаний. Пусть сегодня исполнилось маленькое желание. Благодарите за это. Пусть исполнилось только часть желания. Поблагодарите за это. Не будьте как та старуха в сказке о рыбаке и рыбки, Ее желания никакие не удовлетворяли. Благодарите. И эта благодарность принесет вам реализацию более высокого желания, более глубокого желания. Поэтому все, в общем-то, опять возвращается к вам лично. В вашем сознании обязательно присутствуют все желания, которые мир вам может удовлетворить. Но эти желания должны быть подкреплены вашими чистыми помыслами, намерениями. Потому что намерение и просто желание, и намерение – это разные вещи. Намерение – это уже конкретизация, это уже желание конкретное, проявленное, утвержденное, с какими-то деталями даже. Но это, еще раз говорю, не должно превращаться в ту конкретику, которая ограничивает. Должно быть полная уверенность в том, что это произойдет, что вы творец своей жизни, и для вас в этом мире все возможно, вы можете и должны иметь все необходимое для счастливой жизни. Быть счастливым, постоянно растущим, иметь счастье, быть ярко выраженным мужчиной, ярко выраженной женщиной, иметь прекрасные отношения с своими близкими, с друзьями, с родственниками, иметь прекрасные отношения с коллегами, с миром в целом. Вот эти желания должны постоянно в вас находиться, потому что они идут от вашей сути, они заложены в каждом человеке, в его душе. И вот на фоне этих сокровенных желаний вы можете уже желать больше более конкретные вещи. И тогда все состоится. И счастье, и ваше мужское или женское состояние, и отношения добрые. Все это будет складываться естественным образом. И на фоне этого и будут происходить и конкретные желаемые ваши какие-то намерения, какие-то ваши сокровенные желания. Мы рассмотрели много факторов, влияющих на исполнение желаний. Я думаю, вы увидели главное. А главное то, что нужно иметь соответствующее состояние, чистоту мыслей, помыслов, частоту намерений они должны быть добрые, с любовью, с уважением. Вообще позитивное мышление, добрая жизнь, добрые отношения с людьми, с миром в целом. Это позволит уже, создает такую базу, на которой ваши желания будут, как говорится, небесами услышаны гораздо лучше. И вот будучи в таком состоянии, состоянии добра и любви, вы можете и делать заявки миру. Но, еще раз напоминаю, не делайте слишком конкретное. Позволяйте миру сделать... Какие-то реверансы, позволяющие усилить то, что вы просите. Найти какой-то другой, более для вас вариант, более качественный, более эффективный, более радостный. Обязательно закладывайте в реализацию желаний уже то состояние, которое вы будете иметь при исполнении этого желания. Обязательно благодарите мир. Вот, например, высказали пожелание, и сразу же благодарите мир за то, что оно будет реализовано. Именно сразу, во время произнесения желания, говорите и слова благодарности. И это обязательно будет дополнительным бонусом, позволяющим реализоваться вашему желанию. И резюмируя, хочу сказать, все в нашей голове. Как мы думаем, так мы живем. Давайте сделаем ум чистым, добрым, нежным, любящим, мудрым. И тогда все наши желания будут исполняться самым быстрым, самым красивым, самым радостным способом.